Если вы хотите быть лучшими, вы должны делать то, что другие люди не хотят делать. Майкл Фелпс Каждое утро начинай с победы. Над своей ленью. Над своими страхами. Первый старт. Первый финиш. Первое поражение и первая победа. Путешествие в мир спорта началось. Победит не тот, кто одарен и силен, а тот, кто упорно идет к цели. Именно он первым доберется до вершины пьедестала. Потенциал чемпиона в каждом из нас. И главное — быть уверенным в себе и знать, что ты все делаешь лучше всех. Школа плавания «Дельфин». Один вдох до победы.